Всем привет! В этом видео мы разберем один из самых мощных индикаторов нашей платформы. Это индикатор Cluster Search. С помощью этого индикатора можно отфильтровывать и выискивать интересующие вас кластера по ранее заданным параметрам. Итак, во вкладке индикаторы, в списке индикаторов находится Cluster Search. Добавляем его. Вот мы видим, некоторые кластера уже закрасились в розовый цвет. Тип расчетов стоит Volume и минимальное значение 1000 контрактов. То есть тип расчетов по объему и минимальное значение 1000 контрактов. То есть у нас все кластера, которые имеют объем выше 1000 контрактов, уже закрасились. Тип расчетов настраивается вот в этом подменю. Можно его по биду, по аску, по дельте тиковый расчет, Ask Icebergs, Bid Icebergs и по времени. Также можно настраивать максимальное значение кластеров, то есть ограничивать поиск с помощью минимального и максимального значения. В Cluster Search есть ряд дополнительных фильтров. Первый фильтр это Delta фильтр. Чтобы отфильтровывалось еще и по дельте, мы должны уже заранее знать, что нас интересует. Ну, К примеру, положительная дельта 500. Вот, вводим 500. И видим, что далеко не все кластера закрасились, потому что первое условие это объем от 1000 контрактов, а второе условие положительная дельта от 500 и выше. Вот сюда переместимся, вот где более плотное скопление объемов. Вот у нас есть кластера, которые больше 500 дельта. Вот. Если мы хотим отрицательную дельту поставить, то э, перед числовым значением нам нужно просто добавить минусик. Вот, минус 500. Это сейчас отрицательная дельта от минус 500 и выше с объемным кластером от 1000 и выше. Вот они сейчас закрасились. Так, дальше. Кластера, помимо просто всплеска объема, э, имеют... Э, свою особенность в виде перевеса по биду и по аску в процентах. К примеру, бидов и асков по 50%, то есть перевеса практически нет, или есть перевес, но маленький. То он как бы не очень интересен с точки зрения какого-то подтверждающего сигнала или же там краткосрочного скальпингового входа. По опыту скажу, что перевес бид-аск интересное имеет значение от 70 или может быть даже 75%. То есть, как берется расчет. Если мы хотим бид найти в процентах, мы вводим минусовое значение, минус 75. То есть, сейчас отфильтровались кластера по первому условию от 1000 контрактов, объем, да, и перевес бида 75%. То есть, от 1715 проторгованных контрактов 75 из них были по биду. И вот мы таким образом можем фильтровать. Настройки нужно опробовать в своей торговой стратегии. Бывает даже перевес и в 90%, поэтому эти кластера очень интересны для торговли. А также перевес по ASK это просто 75%. Вот у нас закрасились те кластера, у которых ASK выше 75%. Так, дальше... Максимальная средняя сделка в уровне и минимальная средняя сделка в уровне – это не что иное, как средний объем по продажам. То есть можно посмотреть, к примеру, вот сейчас возьмем расчет Volume Trade. Сейчас я расширю. К примеру, видите, 2690 у нас объем и 188 трейдов из этого было. То есть мы берем, сейчас делим 2690. Делим на 188, и тем самым мы узнаем среднее значение объема в сделке. Вот у нас 14 контрактов было среднее значение сделки. Таким вот образом мы можем выискивать эту цифру и фильтровать более крупных или, может быть, кому нужно, мелких, то есть каждому свое, мелких или крупных игроков. Направление баров. Направление баров по умолчанию стоит Any, это значит вверх или вниз, но также можно выбирать медвежье направление баров, то есть только те бары, которые вниз, или же Bullish, это бычьи бары, то бишь только те бары, которые идут вверх. Объединение баров. Это, к примеру, мы ставим 10 тысяч объем, и к примеру, объединение баров 10. Вот у нас в рядок выстроились кластера. Это значит, что в 10 барах на этом ценовом уровне наторговалось свыше 10 тысяч контрактов. Так. То же самое, в принципе, и объединение ценовых уровней. К примеру, мы... К примеру объединение ценовых уровней ⁇ это у нас не бары уже объединяются, а ценовые уровни. То есть, то у нас было по горизонтали объединения, а теперь по вертикали. И вот мы ставим там два шага цены, да, объединять 3, 4 и вот ждем, пока место не закрасится. Вот у нас на 8 шагах цены был наторгован объем 10 тысяч контрактов. И вот они вот все и закрасились. Вот, собственно, как можно фильтровать еще кластера. Так, дальше. Расположение цены. Есть Add High и Add Low. at High – это когда берется бар, и самый верхний кластер High бара попадает под фильтрацию. Конечно, надо тут поменьше ставить, к примеру, 100 поставим. Вот У нас на High больше 100 контрактов, закрасились 130, и вот 557 на High свечи. Так же самое и по Add Low. Все то же самое, что и хай, только самый нижний кластер попадает под фильтрацию. По тем параметрам, которые мы установили. В данном случае объем от 100 контрактов. Any – это любой, да? Есть также, вот сейчас поставим 1000. Есть также upper week, это когда выше тела самой свечи, то есть на самой тени кластер попадает под фильтрацию, то есть на тени. И также lower week, ниже тела бара, попадает под фильтрацию, то есть по теням. Lower week это тень, то что ниже тела, а upper week это то, что выше тела. Также есть at high or low, то есть только на high и на low. То же самое, что at high и at low, только одновременно показывается на high и на low. Вот мы видим. Дальше. Только одно выделение в баре. Так сейчас поставим они. Получается, в баре оставляется только самый максимальный по объему кластер, и он все остальные не фильтруются. Вот мы нажимаем галочку, да, и вот в данном случае вот 3217 остался, да. А все те кластера, которые вроде тоже минимальное значение тысячи не закрасились. Потому что закрашивается только тот кластер, который имеет наибольшее. Цифровое значение по объему. Дальше. Минимальный размер. Это регулируется размер вот этих вот квадратиков, да? Можно регулировать Видите, вот. вот таким вот образом. И минимальный размер то же самое, только это минимальный размер. Прозрачность визуальных объектов. К примеру, вот 3217. Мы видим такой розовой пеленой, да? Заполнен э, этот квадрат. То есть, если мы поставим 0, то э, никакой прозрачности не будет. Этот визуальный объект полностью станет розовый. Если мы поставим там 100%, да, то он станет просто прозрачным. Но сами грани будут его видны. Ну, в данном случае 70. Это то, что нужно. Так, прозрачность выделений в кластере. Это то же самое, только касается прозрачности выделения в кластере. То есть, если мы ставим 0, то у нас максимальная закраска идет в кластере, а если мы ставим, к примеру, 99, то у нас кластер прозрачный. Так, Размер. Это общий размер квадратиков. В данном случае квадратиков. Вот он регулируется. Режим отображения. Вот я вам говорю, он квадраты, да? Но можно также и эллипс, это круг. Либо треугольник, либо Квадрат, либо такой вот diamond ромбик и только на кластере. Вот у нас только кластера, видите, остались. Ну, оставим по умолчанию квадраты. Значит, фиксированный размер. Это если вас смущает размер, видите, 3217, естественно, он будет больше, да, размером, чем, к примеру, 1058. Если вас смущают вот эти вот все размеры и мешают вот 3450, видите, тоже очень большой. То вы можете просто поставить галочку здесь фиксированные размеры. И они будут все абсолютно одинаковые. Цвет, естественно, регулируется. Любой цвет можете выбрать. Вот. Там салатовый, там, к примеру. Дальше. И, естественно, есть звуковой алерт на кластер, потому что кластера – это очень серьезная информация, и не хотелось бы пропускать какой-то сигнал. И благодаря тому, что здесь в нашей платформе есть система алертов, вы можете поставить алерт на тот или иной кластер. И можем вот этой галочкой активировать или дезактивировать алерт. Фильтрация для алерта. Фон – это в списке Алертов меняется. Значит, где этот список находится? Я вам сейчас покажу. Новый. Alerts. В этот список алертов будет сообщение о том, что там-то и там-то был алерт. Дальше что еще хотел бы добавить кластер Search можно по разным настройкам отфильтровать и добавлять еще один, а также еще второй, третий и так до бесконечности кластер Search и тем самым отфильтровать тот или иной кластер. Давайте на примере рассмотрим, вот мы сейчас удалим полностью, да, на примере рассмотрим, как фильтровать более удобно для тех кластеров, которые имеют перевес по дельте. То есть по биду будет у нас красным цветом, а по аску перевес в 75%. Будет у нас зеленым цветом. То есть для этого нам понадобится два Cluster Search. Итак, добавляем Cluster Search, фильтр от тысячи, перевес по биду у нас будет минус 75, ставим цвет красный и добавляем. Опять выбираем Cluster Search, ставим здесь уже не минус 75, а просто 75. Это у нас будет перевес в процентах по аску Выбираем цвет зеленый и добавляем вот у нас мы видим приблизительная система фильтрации по биду и паску то есть мы добавили два кластера можно добавлять их сколько хотите к примеру мы хотим добавить кластер э, Search да с перевесом по 90 процентов пример может быть есть сегодня такие 90 процентов выберем форму другую diamond к примеру добавить Ага, вот они закрасились. Я вижу. Можно, кстати, сделать размер. Вот видите, так подрегулировать. То есть, чтобы видно было, что тут 90% был перевес по АСку. И добавляем еще один кластер Search, только с перевесом бида. То есть это минус 90%. Тоже diamond. Цвет. Размер. Тоже. 30% сделаем. Добавить. Визуально ничего не попало визуально но где-то такой кластер по-любому есть ну вот к примеру вот так вот выглядит фильтрация по кластерам можно добавлять еще к кластер search поэтому вы можете абсолютно свой график сделать таким как он вам нужен ну собственно по кластер search все больших профитов и маленьких стопов спасибо за внимание до свидания